Несколько дней назад я то ли на каком-то сайте, то ли в каком-то чате прочитал правоохранители заявили, что что-то там, что на митинг никто не пришел. И я подумал, а нафига они такое заявили? Они в своем уме? На несколько секунд завис, пока наконец не понял, что правоохранители это полиция. А сначала я подумал, что правоохранители это какой-нибудь ОВД-инфо. Их обычно называют правозащитниками, а я перепутал. Так вот знаете что? Я горжусь этой своей ошибкой. Я очень долго шел к тому, чтобы в моей голове начали прорастать такие ошибки. Рад, что начали. И советую всем тоже пытаться перестроить свое сознание. Потому что сколько ни называем министерство лжи министерством правды, оно от этого лучше не станет. Оно все равно министерство лжи. А закон об усыновлении все равно закон подлецов. Лига безопасного интернета все равно агентство по цензуре. Суды все равно срежиссированные мероприятия. Загвоздка в большинстве случаев в том, что у нас нет альтернативного кандидата на нужный термин. И мы такие рассуждаем, слушайте, но ну, все равно сейчас в стране нет настоящих выборов, таких, которых бы нам хотелось. То есть никто не претендует на это слово, поэтому давайте позволим Элли Памфиловой называть свои перформансы выборами. Так вот, нет, давайте не позволим. Давайте побережем это слово до момента, когда оно нам пригодится. А прямо сейчас в стране выборов нет. Из-за этого по многим важным вопросам воля народа не установлена. Например, неизвестно, кого народ хочет видеть президентом. В стране нету сейчас президента. И не надо сооружать эти смысловые конструкции из якобы выборов, на которых якобы сосчитаны голоса, на которых якобы кто-то избран. Нет, не сосчитанный, нет, не избран. Президента сейчас в России нет. Потому что президентом должен быть тот, кто победил на выборах президента. Я об этом в Конституции читал. Из Конституции тоже сложная ситуация. Мы так и не знаем, захотел народ внести поправки в Конституцию или нет. Мы не очень понимаем, по какой версии Конституции мы сейчас живем. И вот об этом надо говорить, а не тупо соглашаться с самым громким мудаком, который скажет, я провел выборы, я стал президентом, я министр правды. Если ненадолго отвлечься от политики, то хочу напомнить одну хорошую идею, которую еще много-много лет назад слышал по теме авторского права. Нужно перестать использовать слово «правообладатели». Если вы, как я, пиратских взглядов, считаете, что искусство принадлежит народу, то как у вас в голове укладывается фраза «правообладатели не обладают этими правами»? Меняйте слово. Есть хороший вариант «правоторговцы». Оно не содержит ничего лишнего, не создает видимости и легитимности этого обладания правами у правообладателей. Со словами «правоохранители» и «правозащитники» вообще, на мой взгляд, получается сейчас довольно хорошо. Несмотря на то, что это, конечно, абсурдно, что два синонимичных слова обозначают практически противоположные полюса. По крайней мере, в контексте политических протестов и политических дел. Все уже свыклись с тем, что так называемые «правоохранители» не пытаются охранять твои права, а «правозащитники» пытаются. И все уже понимают, все видят это противостояние. Все понимают, кого здесь нужно презирать, а кому сочувствовать. Ну, все, кроме Руслана Белого. Я вообще не понимаю, зачем на стране адвокаты. Я не понимаю, у меня будет суд, я нахуй от него откажусь. Наш адвокат, бедолага, заметили во всех процессах, он просто, блядь, сидит рядом, ну, с подсудимым, блядь. Нихуя не делает вообще, вообще ничего. Все, после приговора говорит, мы подаем апелляцию, блядь. Обалдеть, да, вот это, конечно. Возможно, слово «правоохранители» скоро вообще уйдет в прошлое, раз уж оно так прилипло ни к той стороне. Останутся только нейтральные слова «полицейский», «мент» и более заряженный «мусор». Ну, естественно, пропаганда продолжит называть ментов «правоохранителями», может быть, даже будет еще сильнее пытаться продавливать это слово. Но на то она и пропаганда. У них даже Навальный до сих пор блогер. Нормальные люди язык пропаганды, конечно, перенимают, но только до тех пор, пока не задумаются. Я сейчас как раз и предлагаю задуматься в очередной раз. Провести инвентаризацию слов, посмотреть, что за фигня у нас там накопилось, и повыкидывать некоторую. Навальный не блогер, Путин не президент, полицейский не правоохранитель. У нас полно настоящих правоохранителей, и еще будут настоящие президенты. Давайте не оскорблять их, ставя с ними в один ряд, кого попало. И еще, давайте хотя бы внутренне, для себя, говорить «нет». Каждый раз, когда... Видим в заголовках, что власть что-то там знает или не знает, или не видит, или считает. Всегда добавляйте говорит, что. Путин говорит, что не боится, Помфилов говорит, что не увидела нарушений. Блядь, в мантии говорит, что сама что-то там решила. Может быть, это и так. Но есть масса аргументов в пользу того, что это не так. Страшно раздражает, когда ложь одной из... хорошо, мнение одной из сторон выдается за истину. Обычно это происходит с мнением власти. Реже происходит с мнением, допустим, Навального. Но если такое бывало, если цитату Навального приводили не как цитату, а как истину, то давайте тоже делитесь в комментариях, э, осудим и это. Этого тоже не должно быть. Но почему-то чаще такое происходит с цитатами от власти. И вот этой сложившейся практикой, пересказывая пресс-релизы, нерешительные журналисты помогают решительным лжецам. Давайте хотя бы мы будем почаще об этом думать, и пересказывая новости друг другу в чатах, избегать навязанных слов, прислушиваться к значениям слов, которые говорим. Давайте решительнее бороться с ложью, для начала хотя бы на словах.